Вот, туман усиливается. Просто вокруг ничего не видно. Как-то такой туман иду, но он был еще немножко даже сильнее. И смотрю, далеки из тумана выныривает собака. Большая такая. За ней трещинка. они также плавно входят в туман. У меня с собой не было фотоаппарата заснять. Это было очень красиво. Как это было в лесу я не знал как себя вести с ними если, мало ли каких у них на уме. я свернул в другую сторону точнее другой другую сторону я решил крюк сделать чтобы не встречаться с ними мало ли что у них там на уме. собаки все таки дикие наверно были не знаю но это было очень давно я тогда ходил без всякой снаски даже без грозового баллончика в такой случай после этого стал брать все что может только шмале да, и дети появились как-то. Так, кажется, начинается. Сейчас покапает. Да, дождливая туманная погодка. Туман не прекращается. Кстати, иду вслепую. Просто знаю направление. Но вот в тумане можно сбиться. Не знаю, как я доберусь до своего места. Проверил фотоловушку вороны. Они еще подкормку съедают. Приманку съедают. Они уже знают. Они прилетают, даже когда я в тот раз шел снимать. Смотри, что там они уже ну летали, когда я там что-то положил. Вот раз они уже прилетели с вороненком, уже трое их там тусуется. Раньше они ему таскали еду, ворон подзывал самку, они ели. Ну, чаще наоборот, точнее, ворон таскал гнездо, потом прилетал, звал самку, они вместе там ели. Вот, Может, аналогия по аналогия было по-другому, не понял, но каждый раз вот картину наблюдал. Так, я иду вроде в правильном направлении. Компас, что ли, достать? Компас я не взял в телефоне. Надо будет. Но пока вроде правильно. Если засобишь, то придется идти по компасу. Потому что такой туман, я просто не вижу ориентиров. Я пока просто иду прямо в западном направлении, немножко западно северно Там должна быть моя сопка. метр через два появится. Типа появится раньше, но так до места еще километра два идти так вот попался, да, уж, давно я не попадал в такой туманчик туманчик туманнище какая красивая картинка маленькососника красного вот это туманнище вариантировщик приходится ориентироваться по компасу, Мюшка. направление давать. Я в запад в направление, поэтому так проще. Немножко сейчас Такое... Вот один раз туман тоже шел, не знаю куда идти, но туман был еще, кажется, груще. Я иду иду и опять возвращаюсь на одно и то же место. Одна нога, она медленно идет, а человек, если без безориентирован, идет по кругу. Вот на этой... Если я тебя ощутил, пришлось тоже компас заставать и идти по компасу Вот, а сейчас вот Ага, вон там с горе какой-то В принципе, я иду, да, я сейчас направился на запад Иду в западном направлении кошмар какой-то ага, вон там Просто здесь какая-то тундристая местность Вообще деревьев нет Обычно все просматривается а ага, вот вот сейчас вверх будет развиваться наверх. Вот. И как я уже к по туману? Потому что я по туману чувствую сопку. Пока сориентировался по компасу, но смущают иногда миражи. Реально идешь, смотришь, вот она сопка. Идешь, идешь, а там спуск, там нет никакой сопки. Впервые с этим столкнулся с явлением. Оказывается, миражи не только пустыни бывают, но и в туманах свое личничное место так не нашел решил пойти обратно Компасом воспользовался. иду в сторону на восток надо идти такое место нашел красочно здесь я не помню при где никогда не ходил перед должен быть озеро я не знаю их обошел не обошел вообще не знаю даже где я нахожусь честно не знаю когда я приду куда и куда я пойду ну, хотел конечно в точку входа попасть это не очень то хотелось Хочется плутать где-нибудь. Какая красота, реально. Снять водкой. Туман, кстати, усиливается. Ветер и дождь начинается. Пара за рта. И такое ощущение, вот, туман, ну, как ветер, как дымка. Его где-то носит. Это, правда, не возьмет, наверное, такое.